Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Игорь, и со мной настоящая волшебница и основательница международной интегральной коучинг школы Алла Заднепровская. Алла, здравствуйте. Здравствуйте всем! Как ваши понедельники? Насколько легкие эти дни? Поделитесь. Ты знаешь, такой вопрос, как эти понедель... Да, да, и в нем как будто вы смотри, два. Как э, эти понедельники и насколько там они вам тра -та, та И я такие, какие понедельники конкретно? И потом уже... Все, мне, я имел в виду мне, все. Мне... Да, все понедельники. Но ты знаешь, есть два вида понедельника в моей жизни, тогда делюсь. Понедельники, после того, как у меня не было выходных, это mm -hmm. одна история. Есть понедельники после выходных. Это немножко другая история. Но и те и другие понедельники у меня, ну как-то какое-то время уже начинаются с массажа. Вот mm -hmm. у меня по понедельникам массаж. На, на дому, извините за интимный подробности. Да, да, для всей семьи. Да, okay. по очереди массаж. Это прямо так восстановило. Вплоть до того, что и на сон это влияет, и я прямо чувствую эффект, и продуктивности больше, и очень-очень делюсь, ребята, это очень такой крутой лайфхак. Сделайте что-то с телом. Если не можете сами, то позовите кого-нибудь, пусть он это сделает. Представляете, я хотела как раз сегодня спросить по поводу того, что у нас легкость обычно ментальная, да, мы об этом говорим. А что делать с телом? Вот я такой как раз хотел вопрос задать, и вы, как всегда, предвкушая или читая мои мысли, э, начинаете как раз с того, что нужно. Это называется и... потоковое состояние, Игорь, ты же знаешь, да? да? Да, да, да. Дозовем это так. На самом деле это реальное волшебство, поэтому не удивляйтесь. Есть ли еще какие-то секреты ваши по поводу того, чтобы утром не только ментально да, чувствовать легкость, но и физически? Ну, конечно это будет звучать банально вот там зарядка любые виды физических каких-то активностей да кто-то любит бегать кто-то любит э, сделать какой-нибудь цикун, или кто-то любит славянские практики какие-то или что-нибудь еще вот эм, любые виды активностей для тела они хороши с утра вот прямо очень хороши эм, и Лучше даже там на полчаса раньше встать и сделать, чем э, эти полчаса проваляться, а потом еще час ругать себя за то, что не сделал, и опять я как развалина, и опять э, там ресурса нет и все прочее. Так, может, не нужно и начинать, чтобы себя не наказывать, потом лежа на кровати, что так, я же знаешь, хотел, я не сделал. Э, даже если не начинаем, но думаем, что хорошо бы все равно будет, будем себя ругать. И потому вот если особенно, если вы вдруг застукали себя за тем, что вы себя ругаете, что опять я не делаю что-то с телом, да, и мало активности, то чем быстрее начнете что-то делать, тем лучше, потому что это будет нарастать недовольство собой. И в моменты, когда вы себя ругаете, очень сильно сливается энергия. И тогда это очень сильно влияет на самооценку, на уверенность, тогда на нашу продуктивность, эффективность и на легкость в том числе, вернее ее отсутствие. Так, и тогда какой первый шаг, помимо того, что можно вызвать массажиста на дом, что можно сделать, вставая с кровати, первый шаг какой можно сделать? Ну, смотри, я поделюсь тем, что как я для себя это решила, а каждый, конечно, сможет выбрать, что ему ближе физическая активность может быть любой вплоть до просто прогулка просто пешком прогулка утром чтобы взаимодействие с воздухом было и какая-то хотя бы движение ну мне вообще прикольно если я не хоть где-то не думаю хоть где-то за что-то не отвечаю ну и тогда Идем дальше, раскручиваем эту мысль. Должен быть кто-то, кто меня организует в этом вопросе. И тогда, если раньше это был, например, спортклуб, да, там уже все было для того, чтобы я, мне надо было только себя погрузить в машину и приехать, а там уже все вот, пожалуйста, все готово. И я очень люблю спортклубы, которые, в которых обязательно есть спа. Спа, бассейн, сауны, это тоже вот ты спрашиваешь, что с телом, это мои просто лайфхаки. Если очень тяжело, я в спа, там не знаю, беговую дорожку не люблю, но я люблю лыжи такие, такой тренажер лыжи. Почему-то мне нравится, там по типу я взбираюсь куда-то на гору, да? вот люблю ж я взбираться на горы и тут как-то оно что-то отвлекается. А плоскость плоскости бежать, мне как-то это процесс, рутина, фу, скучно, не люблю. в вот. а таких... спортзале вас кто-то ждет? В спортзале вас кто-то ждет? Смотри, вот подожди, подожди. Это я рассказала, как было раньше. Да, да, да. И да, здесь мы тоже купили абонементы в спортзал. Они есть. И при этом это не каждый день. И это не всегда вписывается в график, так чтобы с утра, вернее, почти никогда, э, так получается, что я могу только вечером, ну, вот э, так, как-то моя жизнь сейчас сложена. Э, или я ее сложила так именно, но там 3-4 дня по вечерам, да, это. Э, ну, спортзал, наверное, неправильно будет. Это тренажерный зал. Это без тренера, кар... да? Я, я про это сказал. Кардио. Там точно без тренера. Ну, да слушай, там точно без тренера, но там у меня больше нацеленность, у меня лично нацеленность на спа, на воду, на расслабление. Там есть джакузи. Вот это моя стихия, я там в основном. Там у меня только кардио. Я там почти никогда не занимаюсь. Моя семья занимается. И расскажу, почему. Потому что я каждый день занимаюсь дома. По утрам. Uh -huh. И здесь уже по утрам. У меня есть тренер, мне, вот я же говорю, приложить на кого-нибудь. Мне нужна регулярность, регулярность, и чтобы кто-то подумал о том, чтобы все мои мышцы были под контролем, под пристальным, да, чтобы они как-то все задействовались. И если это, про это думаю и парюсь я, то мне надо находить, сменять активности. Тут растяжка, там тренировка. Здесь надо, наверное, что-то я давно уже ничего не делала э, для бедер, а тут надо бы как-то спи, со спиной. Ну, в общем, это парит, у меня и так очень много ответственности всякой. И поэтому у меня есть тренер. Оля Базикала, обожаю ее. Она, кстати говоря, сейчас является студенткой нашей любимой международной интегральной коучинг школы. Кто, кто бы сомневался? Все куда затаскиваете. Ты не поверишь, я Оле вообще ни слова, ничего ни слова, ни полслова. Я реально у нее занимаюсь каждый день. У нас там целая группа таких активистов и она каждые две недели меняет нам упражнения они в записи так чтобы было удобно чтобы мы не зависели от времени там и не подстраивались друг к другу я включаю там уже Оля все там мне как она говорит забомбила и у меня там уже все четенько сегодня там спина завтра руки послезавтра попа и все, раз, два, три, все как я люблю. И это буквально ну, где-то 30-40 минут, в зависимости от того, как я там хочу еще там дополнительно, может быть, йогу, там, или растяжки, или еще что-то. Это не часовые, там, двухчасовые какие-то очень длинные тренировки, изнуряющие, это не там что-то. А тут все очень четко, все очень понятно она еще и рассказывает, там, как, это, как эта мышца будет работать, да, и это очень радует, потому что мне важно понимать, там, как у моего тела, чего происходит, ну, не... Просто это как-то меня подбадривает. Я тогда представляю эту мышцу, и она такая у меня красивая, и это вот добавляет какого-то стимула. Плюс после этого куча энергии. Вот полчаса каждый день и куча энергии. И э, я знаю, что три-четыре раза в неделю у меня вечерние там, спа и кардио и массаж по понедельникам плюс прогулки вечером стараемся каждый день ну, в зависимости от того едем в спа или нет если в спа то нет а если не едем то да прогулка вот это то как устроено моё общение с моим телом и то, что еще сейчас ему помогает, это комплекс витаминов, которые примерно, наверное, месяца через четыре после начала войны я по системе определенной принимаю под пристальным наблюдением моего нутрициолога. Это тоже цель была выровнять сон. Вот я не скажу, ну стало точно лучше, но думаю, что еще есть на чем работать. Потому что когда сон нарушен, вот нарушить его быстро, а вот восстановить это не так легко. Вот, пожалуйста, тебе лайфхаки. Спасибо, Чего спасибо, что поделились. Я вот послушал, и сразу, знаете, какой-то прилив энергии, крови в мышцах, как будто спортом позанимался. Польза Я поняла, а ты все равно через, через ментальный план, через да, голову. спортом занимаешься. Через голову. Хорошо, давайте квант, в конце концов. Да, да, что-то давно, знаешь, мы один раз пропустили, а ощущение, что давно его не было. И я сейчас, когда открою, ты знаешь, вспоминаю, мы вчера встречались с моими студентами в ресторане в Барселоне. И mm -hmm. Я им там, я говорю, давайте погадаю. Я принесла одной из девушек книжку в подарок, Она мне помогает в каких-то вопросах. И она так, вау, класс. И книжка же с нами. И я так, а давайте погадаем. Сейчас, подожди, мне нужно же открыть, убрать этот, убрать. Просто ближе к экрану. Да? То есть вы, у вас теперь Хорошо. новые услуги, да, а да. вы не просто отдельно. А давайте погадаем, да, да. А давайте да. погадаем. Вот смотри, что я достала сегодня. Ой, видно? Ой, любовь достали, прекрасно. Да, вот такой замечательный квант. И здесь пару мыслей, которые тут же, на, на что падает взгляд, их, их две, но они про одно и то же. Да они про отношения. Ну, отношения, когда мы слышим слово «любовь», то часто люди думают, что это про любовь между партнерами. ну, я имею в виду там мужчина-женщина, или там мужчина-мужчина, или женщина-женщина, ну, в общем, в смысле, э, в смысле личной жизни, да, про такие mm -hmm. отношения больше. Но я имею в виду про отношения в более таком глобальном смысле. Очень часто мы друг от друга хотим любви, и не обязательно между от наших половинок, да. а Мы хотим, чтобы нас любили, не знаю, сотрудники, коллеги, там, руководители, клиенты. Вот мы хотим вот этой любви. Но если хочешь, чтобы тебя любили, люби сам. Вот такая простая мысль. Любовь нельзя получить, ее можно отдать, ее можно, ну, она тут всегда у нас. Ну, вот я показываю здесь, но на самом деле она может быть где угодно у человека. Я показываю где у меня. Да, это точка скопления. Она там, всегда, тоже, всегда... там тоже можно искать, если что, да? Точно. Там точно она есть. И хотя бы, тут нужно коучинговое мышление, когда мы обращаем на это внимание, иногда в медитациях, что медитация прям меня преследует. Недавно кто-то сказал, Алла, давайте сделаем подкаст с вашими медитациями. А. Я не мастер медитаций, но... Она говорит, я очень много раз пробовала, но только с вами мне удалось действительно ну, как-то отключиться, расслабиться, вот, вот эту энергию почувствовать. Вот. Так вот, когда порой даже говорю вот, медитация, обратите внимание на точку где-то там в районе груди, а теперь с каждым там вдохом наполняйте эту точку и пусть она расширяется. И вот это же про эту точку, это Правильно. как раз источник, источник любви, вот ее там много. И даже сейчас, когда я про это говорю, если вы, уважаемые слушатели наши, да, слушатели и зрители, если вы э, обращаете на это внимание, то вам прям вы сейчас почувствуете, что у вас больше как будто бы вот здесь энергии, и даже если у вас достаточно много чувствительности, то вам покажется, что вот и, и даже руки как-то потеплели, и вот как-то... Вот больше вас стало. Так это вот все она, это самая любовь, и она всегда есть. И когда вы чувствуете, что вы хотите у кого-то там потрясти, не знаю, я же женщина, да, своего мужчину, чтобы он наконец-то дал вам, дал, э, чего мы хотим? Мы хотим любви. А вот э, просто вспомните, что она у вас есть и поделитесь, поделитесь с ближним. Может быть, подойдите, не знаю, обнимите, поцелуйте. Э, Восхититесь, чего там, как, не знаю, придет к вам как способ какого-то взаимодействия, когда вы его или ее увидите, и тогда любви станет больше. Вот с любовью всегда так начинаешь делиться, и она прямо приумножается, прям на глазах растет, как на дрожжах. И в этом смысле тоже очень так, ты знаешь, очень часто бывает, я почему-то сейчас вспомнила свою маму, я недавно общалась с мамой, она у меня в Украине, в Арпене, и она говорит, "Талочка, я смотрю твои передачи, вот эти, говорит, твои легкие понедельники, я их смотрю. Я говорю, вот прямо как будто вы с тобой сейчас взаимодействую. говорит, это так важно. Это Маме так... привет. Привет передаю. Маме точно, мамочка, я тебе передаю привет. Вот любовь, мои поцелуя. И она говорит, что «Ал, я так горжусь и восхищаюсь, что моя дочка вот помогает другим справляться». Я говорю, «Мама, что больше всего вот, ну, ты, не знаю, тебе это дает. Вот. И я понимаю, что в этот момент то, как мама со мной разговаривает, она точно делится со мной любовью. То есть не обязательно говорить «я люблю тебя». Она просто делится со мной своей любовью. мне, мне Я это слышу, и я э, уверена, что мама ее тоже чувствует через вот такое взаимодействие. Она говорит, я вижу, как ты искренне это делаешь, и как ты вот, любишь это. И говорит, я так счастлива, что ты занимаешься, что тебе получилось заниматься тем, что ты любишь. Говорит, у меня не получилось, вот у тебя получилось, это так классно, это так прям звучит. Так вот, почему я подумала про маму? Очень часто, друзья, в детско-родительские отношения у многих взрослых не простроены. И когда вы вспоминаете про маму или папу, то вместо нежности и любви у вас может быть обида, огорчение или чувство вины, или жалости к родителям, там, вины к себе, что я не такой, ну, не так, там, не даю там чего-то, не додаю вот, и чувство вины, что я там в обиде, а я же читал в книжках, что должно быть по-другому, и тогда там все остальное. Но от того, что мы читали в книжках, и что мы про это знаем, ничего не происходит, да? Нужно что-то проделать внутри, некую работу. И поэтому, кто с этим не справляется, пожалуйста, обращайтесь к коучам, к терапевтам, к психотерапевтам, к психологам, это важная тема и для нашей такой легкой и свободной жизни, и для нашей самореализации, и для наших отношений с нашими детьми. Это очень-очень важно, потому что вы точно будете делать то, что вас бесит в том, как делали родители. Это вот точно. И делать вы будете это тогда, когда вы попадаете в моменты стресса. Когда есть напряжение, когда есть давление, когда есть стресс, когда есть усталость, вы будете вести себя точно так же. Хоть вы давали себе миллион раз обещание, что никогда я не открою рот на своего ребенка, я не буду ему говорить, что ему делать, но вы будете делать точно так, как ваши родители. И поэтому с этим очень важно разобраться. И как раз, когда потеплеет, когда возникнет вот эта самая теплота и принятие, и даже если там были самые ужасные да, воспоминания, и даже если там было много жестокости, когда вы с этим разберетесь, это перестанет иметь над вами власть, и вам станет настолько легче жить, и вы не потащите это дальше в отношения с вашими детьми, а ваши дети не потащат это дальше в отношения с их детьми. Вот просто пусть на вас это закончится, этот весь ужас, это вся, не знаю, словами можно разными, карма, э, да, это родовые всякие вот штуки, э, вот берем на себя ответственность и влияем на свой род, на своих детей через, не через их воспитание, там, так делать нельзя, значит, мы где-то так даже делали, и они уже теперь делают так же дальше, а через себя. Вот какая-то такая тема сегодня через любовь. Ну вот, да, прекрасные слова, Алла, ваши. И вот не хотел углубляться, слежу за временем, понимаете, и вы вынуждаете меня все-таки. Как часто приходится в коучинге работать с запросами? Ну, это не совсем, может быть, коучинге говорят запросы, да, от отношений прошлого, детства с вот этими, может быть, травмами, может быть, недосказанностями, может быть, то, что болит сейчас в отношениях с родителями. Ты знаешь, ну, я тебе так скажу, я работаю с этим особенно вот сейчас, когда много напряжения. Mm -hmm. Да, работаю. Но я понимаю, что у меня еще в бэкграунде же есть несколько направлений психотерапии, и мне, в принципе, ну, я могу это делать. И гадать, это всё... и гадать и не гадать и вообще и легко, всё, да. да. Это все легко, но при этом я точно делаю это в коучинговом формате. Мы mm -hmm. там не, ну, не остаемся, мы там ну, mm -hmm. не, не зависаем, есть какое-то понимание, осознание, есть как, как mm -hmm. чувствование там, видение этой стратегии поведения, э, да, видение стратегии поведения другого. Э, и вот происходит. Нечто, то, что ты называешь чудесами, где человек осознает свою стратегию, осознает, почему так родители и как это случилось. И через это уже да, больше теплоты добавляется, больше нежности и больше желания в эти, возможно, диалоги даже вступать для того, чтобы через себя вот эту другую стратегию поведения строить. И тогда да. она же будет воспроизводиться со всеми другими людьми да. в нашей жизни. Алла, вы говорили про делать, да, про, про, что любовь это проделать. Вот что будете на этой неделе делать еще и с любовью? Поделитесь, пожалуйста. А, ты знаешь, на этой неделе мы заканчиваем целых два проекта ну один прям заканчиваем и там прям жирная точка вернее многоточие для студентов да где-то точка для нас для команды для меня потому что заканчивается вот этот шестой по моему ну, в общем не помню какой поток э, такой до да, э, мини программы старт в коучинге и студенты показывают уже там чудеса, и как раз завершающее пятое занятие, где будет мой менторинг, где кто-то на глазах у всех остальных будет проводить коучинг-сессию и получит от меня обратную связь, и мы разберем где в какие моменты, почему, что можно улучшить, а где было сильно для того, чтобы студенты увидели и потенциал, да, и свой уже рост, потому что много там и домашек было, и много коучинга, несмотря на то, что всего пять занятий и всего там две с половиной недели. А еще то, что заканчивается, но пока еще не… Заканчивается аудиторный формат обучения со мной, третий модуль в 32-м потоке международной интегральной коучинг-школы. И третий модуль, ты знаешь, это всегда про глубину, про ценности, про… Глубинные такие осознания про веру, и их ждет очень такой наполненный глубокий модуль. А они осмысленные это прям их модуль. По сути, они прям все это время готовились, наверное, больше всего к нему. И это тоже так и ответственно, и вдохновляюще, и при этом начинаются некоторые проекты и прямо а что-то продолжается, а запускаем мы такой социальный проект, волонтерский, куда вот сейчас ищем партнеров. Мы понимаем, ты знаешь, я с ужасом заметила, что возникает привыкание, привыкание к войне. Казалось бы, к войне привыкнуть невозможно, но оно возникает, и люди уже научаются жить. И я с ужасом думаю, что не хочу этой закупорки. И ну вот важно второе дыхание там открывать не знаю у кого было второе значит третье у кого было три уже то и четвертое и пятое и поэтому мы запускаем такой волонтерский проект один из моих продуктов мы делаем полностью некоммерческим социальным это коучинг марафон мы выбирали продукт по тому чтобы как можно большему количеству людей он помогал а сегодня все нуждаются в том, чтобы в разных сферах своей жизни наводить порядок, потому что э, они все скомкались, куда-то мы больше смотрим, куда-то меньше, у всех э, все перепрофилировалось в жизни, да, э, и сферы поменялись, и работы, и страны, и города, и в общем, и отношения. Ну, важно посмотреть на жизнь целиком, и как раз «Коучинг-марафон» продукт, который помогал там, сотням людей э, оздоравливать свою жизнь, э, да еще и на коучинговой основе. Э, теперь можно будет за донат пройти, а при этом собранные деньги, мы сейчас как раз выбираем проекты, куда мы будем, кому мы будем помогать. Mm -hmm. Вот такой проект, мы хотим его сделать резонансным, серьезным, э, с привлечением э, то кто может его поддержать и распространить в том числе. Идейно, да? Идейно, да, идейно. Вот, для того, чтобы, а, помогать людям, он с двух сторон помогает. Люди все равно донатят. Они все равно донатят. Так вот, можно задонатить и при этом получить для себя пользу. Вот, поддержать себя. Медийно, я сказал, медийно, да? Нужно, чтобы да, больше да, мы хотим, узнать, мы хотим медийно, медийных тогда людей, медийные компании для вот такую mm -hmm. поддержку э, ему. И мы сейчас его прям создаем, делаем. Ну, Мы-то можем объявить у себя на страничках, что это есть, но это такое, мы и так это делаем, да? Какие-то сборы mm -hmm. точечные, да. Но мы хотим сделать не точечные сборы, а такой прям... Э, Серьезный проект, который будет помогать там, не сотням людей, а не знаю, сотням тысяч людей. вот И при этом генерить деньги для ну, мы хотим не только для ЗСУ. Есть категории людей, которые просто сейчас выпали, им никто... Ну, вот, найти эти категории людей и, и помогать и мирным людям которые сейчас прямо сильно нуждаются в помощи. Такие люди тоже есть, потому что мы-то боремся за свободу Украины, а Украина это и есть, и в том числе те люди, которые, до которых сейчас не доходят у всех руки. Вот, в том числе и вот так. Вот этот проект очень вдохновляет и очень у меня открывает, там, не знаю, «Десятое дыхание». И это очень-очень важно и, и мне и моей команде и, и мы находим для себя такой вот способ. Ну и, конечно же, мой любимый коучинг и продолжение коучинг клуба, mm -hmm. куда ждем и тебя, да, куда ждем mm -hmm. и тебя. И на этой неделе нас ждет встреча со Стасом Буркиным, маркетинг, и, да, а, продолжение маркетинга. Я, и не, знал, маркетинг. а я и не знал, что на этой неделе. На вот, да, у нас на этой неделе встреча. Она будет 28 числа. <связывая> все, кому нужен маркетинг, кому нужны продвижения, кому нужны продажи, приходим на коучинг-клуб. Не обязательно использовать это и для коучей. Можно <связывая> просто прийти, точечно взять это занятие и э, продвинуться, потому что у Стаса есть чему учиться точно. <связывая> Стас сейчас такой, он не внутри компании, он партнер компании по маркетингу и помогает моей компании там выстраивать эти все штуки. Вот, ну и, конечно, мой, очень много коуч-сессий, что меня прямо сильно вдохновляет. Сегодня я успела провести до нашей с тобой записи эфира уже две. А угу. Сейчас всего лишь 12 часов на там, моих часах, понимаешь? Но вы же знаете, уважаемые зрители, что мы передачи записываем, чтобы в 9.30 в понедельник точно-точно она была у вас, потому что у Игоря бывает то без света, то там без интернета, еще что-то, хотя сейчас, наверное, с этим полегче, да, Игорь? И у меня тоже понедельники, они разные, вы видите, там, да, очистила себе. Пока вы смотрите передачу, я лежу на массаже, вот так, чтобы у вас тоже было понимание. Пока вы там заряжаетесь, я тоже заряжаюсь. И вот такой вот двойной эффект. Вот э, та такая очень, такая заряженная неделя у меня. Так, давайте карту. Мы в прошлый раз хотели тупики, да, и будем идти в неделю. Давай, давай как раз тупики, потому что вот квант-любовь, он очень сочетается. Многие говорят, что а тут у меня тупик. Как с этим человеком вообще мосты настроить, да? Как вообще? Он же меня не понимает, не слышит. И вот тут точно вот про любовь. Ну что, давай откроем С7. Так. Как изменить ситуацию? Вот. И для того, чтобы ну, найти ответ на этот вопрос, тогда нужна какая-то ситуация, связанная вот с этим самым квантом. Э -э ну, любовь, она же всегда-всегда про отношения, она всегда про отношения. Э -э и в отношении этой ситуации вот такой вот вопрос, да. Как? На этот вопрос хочется еще одну карту открыть. А вот давай, эту... давай, да. Потому что те, у кого тупик. Как будто бы нужна подсказка. Но подсказка может быть в картинке. Обязательно сейчас посмотрите внимательно на картинку, если нужно остановить даже видео для того, чтобы поразглядывать. Нужна ситуация. И всегда, как мы к картинкам подходим, сначала вы найдете тупик, вы найдете, все равно вы будете смотреть с точки зрения жесткости этой ситуации, в которую вы попали. А потом попробуйте посмотреть на нее как-то иначе. А что Это здесь 17, выхода? Знаю. Что здесь выход? Например, кто-то скажет, там, Боже, там ужас ужас, потому что там все пропало, там эти цветы, не знаю, погибают и все такое. Ну, например, там, да, как-то так. А потом вы скажете, подождите, по-моему там она то ли удобряет, то ли еще что-то, то ли как-то подрезает, как-то их жизни возрождает. Интервью картинка. Да, да, да, да. Вот всегда, всегда первый взгляд будет про жесткость, а потом мы смотрим сразу, а как это могло бы быть, да, где тут выход вообще? А потом уже этот метафорический выход соединяем с реальной своей ситуацией. А что такими удобрениями может быть для меня в моей конкретной ситуации, не знаю, конфликта? Да, это что тогда? А может быть это, подожди, а может быть это какие-то там, не знаю, интересы или какие-то люди как ресурсы, которые тоже в эту ситуацию вовлечены и, э, А может быть, не знаю, медиатор как ресурс. Э, вот, ну вот, вот таким образом потихонечку раскручиваем. Ну, раз ты сказал, давай карту, почему нет, давай еще раз достанем. Давай тем, кто вот все равно в тупике, давай. будет такое дополнительное что ли, возможность. Давай бы 10 откроем. Б10. Ага. Зачем тебе эта ситуация? Вот. Очень такой вопрос, который точно продвигает. Зачем? Причем зачем, не почему и не за что, заметьте, это очень разные вопросы, а именно зачем, в чем ее смысл для тебя и польза, в чем э, она тебе э, дает вектор движения дальше. Вот это про что. Так, ну что-то мы наш легкий понедельник на такой задумчивой ноте заканчиваем. Но нужно заканчивать. Да, и мы сейчас с удовольствием закончим, мы закроем эту картинку. Кстати, если посмотреть на эту картинку, не закрывай, там как раз есть, в том числе, да, не только задумчивость. Если посмотреть на картинку, то можно находить уже выход. Да, зачем тебе эта ситуация? Там плывет корзинка, какие-то плоды она там по воде прямо, да? мне, мне несет, что же за плоды? Да, и в чем суть и в чем смысл? Вот это как раз уже с одной стороны процесс задумчивый, а с другой стороны прямо вектор. М -м, так это польза? Так это ж радость, так это ж он целая корзина каких-то там ягод или плодов. И что ж такие, что же это за плоды такие для меня? И тогда мы выходим уже вот в этот самый, в эту самую и легкость, легкость. и возможность решить ситуацию и тогда появляется уже энергия ее решать, и тогда мы выходим на этот самый, на другой вектор. Хотя ты знаешь, да, что не всегда в коуч-сессии задача вывести на позитив, как это говорят, нет. Иногда и задумчивость, если человек все время видел ситуацию как наказание, а тут всего лишь посмотреть на нее как на приз, и на пользу, и на смысл, и на заботу, и это уже дает некий такой, ну не знаю, выход, что ли, выход и, и вектор жить дальше. Уже не так, не в этой невозможности, а уже с этими возможностями новые, которые открываются вместе со смыслом. Я бы сказал, найдите все-таки легкость в этих картинках, как и в, в наших легких понедельниках. Она есть всегда, с гарантией хорошей недели любви и легкости спасибо Алла большое я и э, спортом ползал со и любовью наполнился да, да. и задумался о важном поэтому да. спасибо. и друзья просто напоминаю вам про то что любовь здесь всегда всегда здесь прямо здесь просто обратите на это внимание и в любой невозможности обращаем внимание на любовь расширяем до да, накрываем ею всю эту ситуацию невозможности и потихонечку, да, обретаем сами ресурс, находим смысл и идем дальше. До скорых встреч. Пока. Спасибо. Спасибо.